Я вам русским языком вам перевожу. Я вам ответил. Судьи, ответьте не мне. Хорошо. Перед тем, как задать мне вопрос, уточните, пожалуйста, к кому вы обращаетесь. Если вы обращаетесь к физической персоне, вопрос не ко мне. Если вы обращаетесь к человеку, живому мужчине, живорожденному, тогда я вам могу ответить на какие-то вопросы. На этом она сказала, заседание закрыто, удовлетворила отвод и закрыла заседание. Здравствуйте. Да. Я человек. Да кумсванмеск. Человек сваномеск. Человек, живой, мужчина трас, живорожденный. Сохранение моих прав и свобод. Естественных прав и свобод. Сохранение, Сохранение моих прав и свобод. Я спрашиваю. Вы у меня спрашиваете? А у кого я должен спросить? Я не знаю, у Бога, наверное. У, у творца, да, вы имеете в виду? Илсентвом. Я буду говорить на русском. Человек. Вы приглашаете человека или физическую персону? Давайте еще раз я вам скажу, кто я. Человек, живой мужчина, живорожденный. Я сказал, кто я. Конкретно сказал, кто я. Человек. Живой мужчина, живорожденный. Собственник имени Леонид. Вы меня услышали? Вы приглашаете человека? Вам предварительно были переданы две, две бумаги, изъявления и волеизъявления. Вы их получили? Еще раз спрашиваю, вы меня понимаете, кто я такой? Я вам говорю, я не являюсь физической персоной. Я его бенефициар. Сохранением моих прав и свобод вы меня приглашаете? Я не слышу ответа. на берегу. Здравствуйте. Они меня не понимают. Заходите. Ага. Если не понимаете. Сейчас. Допустим. Наверное, они русского языка не понимают. Они хотят идентифицировать физическое нет, лицо вам песню «Садитесь». Пожалуйста. Нет, нет. Спасибо. Спасибо за вашу заботу. Они меня не понимают. Я, наверное, неправильно изъясняюсь. Поймут. Вот был задан вопрос. А я являюсь ли я физической персоной Рогожа А, а я не хочу садиться. Спасибо. Ну, тогда. Потом начнется заседание. Слушайте, сообщали о решении полиции, предоставлен протокол. Все, заседание началось. Садитесь. Нет, спасибо, я поступил. Я. Да, права мне ясно? Да. Вам? Нет, да. Мне предупреждают о правильном переводе. Да, да, да, да. Вот. Слышал Докладывает присутствующие Отсутствует работник полиции, который просил рассмотреть его, перенести заседание. Это же было заранее, он предупрежден. Или он как решает, так и делает, да? Я так правильно Слушай, понял? Слушайте, судьи. Не, вы меня не, не перевели, я не понял. Э -э Секретарь докладывала, да. что отсутствует работник полиции, который просил перенести да. рассмотрение дела в связи с тем, что он занят в другом деле по служебным делам. Ну, как что я что? понял, как он хочет, так ну, он ну, и делает. Ну, что да? вы понимаете, хочет, приходит, не не знаю, хочет, знаю. Я вам переводила, что Садитесь, судья говорит и вам, не садитесь. Не я задал вопрос. Залегите зал И зал суда и... Слушайте я задал судеб... вопрос о моих прав и свобод человека, живого мужчины, естественные права человека. Они слышали Вам никто они... не отклонил ваши права. Но ну, я не услышал подтверждения. Садитесь и услышите подтверждение. Суд... Заседание вы сюда... будете зачитывать права Это... физического вы, лица. Вы, допустим... Я являюсь человеком, живым мужчину. Я пришли к Переведите, чтобы они поняли. Вы пришли в судебном заседании, садитесь, заседание началось, слушайте судью. Я пришел я вам буду перевести на рассмотрение все, что дела, засвидетельствовать рассмотрение я. дела в отношении физического лица, но я не являюсь физическим лицом, вы меня слышите, понимаете? Ну, вот садитесь и скажите, судье, не мне. Садитесь, началось ну, с уме, заседание, ну, с потом вы Садитесь. Муцумецкий убрал в состав. Есть порядок в судебном заседании. Вы да. зашли, вы должны... Порядок для слушать. кого? Для физического лица? Для всех участвующих в судебном заседании. А я не участник. Вы, вы приглашены суд... У вас, у вас все бумаги, и и воли, и изъявления на столе. Да. Вы... Я они являются? В этом слушают ваше да. обжалование. У меня нет обжалования. Ваш... Обжалование – это физическое лицо. Я здесь просто свидетельствую. Здесь я, здесь я по воле Слушайте Творца, судья, для пожалуйста. того, вы, они меня не слушают. Я нормально изъясняю, чтобы они судья, меня услышали. А кто вам сказал, что человек должен стоять по стойке смерти? Норма права. Сошлитесь, пожалуйста, на норму права. Сесть. Норму права. Сошлитесь, пожалуйста. Вам предложили сесть. Садитесь. Я, я сказал заседании. спасибо большое. Благодарствую. Я буду заседании. стоять. Я вам переводила, что говорил судья. Вы пришли в судебном заседании. Я поблагодарил. Садитесь. Я поблагодарил. Но так буду стоять. А, исполнять? Я не хочу исполнять. Говорит, Еще раз говорю, человек, слушайте. живой мужчина, живорожденный, не больше и не меньше. Сохранение моих прав и свободы не слышал ответа. Садитесь. Окей, наша отказ омансаде. Сейчас я услышал ответ. Мне садитесь. сказали, что да. Сейчас будут соблюдать. Спасибо, я постоянно. Назовите себя и представьте документы до личность. Под видео протокол. Я являюсь под видео протокол. Назовите, пожалуйста, фамилию... Для знакомства. Я человек, живой мужчина, живорожденный. Здесь я по воле творца и буду фиксировать ваши действия в отношении физического лица не больше и не меньше у человека нет документов если вы можете, да, можете проверить что я вы являюсь человеком лично, вы... а я еще не понял кто вы так я представился я не, не подошли до, до, до того стадия Сошлитесь на норму плава, права, где написано, что у человека, живого мужчины, живорожденного, должны быть документы. Сошлитесь на норму права. Все, что говорит, записывается в судебном заседании. Понял. Вы знаете ваши права Имейте право предоставить дополнительные доказательства Если не будете согласны с решением суда Можете обжаловать Мне непонятно, мне непонятно что сказали Если... Дайте я вам скажу, чтобы вы поняли, что мне непонятно Это права кого? человека? Ваши права Мои права кого? Как зимского лица. Заседания. Я не участник. Я, не знаю, Я сказал, под видео вы участник предтаков. в судебном заседании. Я не вам объясняются права. Вы имеете право. Вы меня слышите? Вы, вы меня, меня слышите? Бедная... вам объясню. Ну и Корректно, Да директором Е <соединяющие> я не участник. Вы не являетесь участником, судебного, участником. Заседания. Не листок, да? судебного заседания. А, а, Вам объясняется права участника в судебном заседании. А это объясняется участником, я не участник. Кроме права, у вас есть обязанность. Норму права у человека. Вы обязаны явиться в судебном заседании, когда вас будут вызвать. Хочу вы уточнить. Слушайте. Физическое. Нет, слушайте. уточнение. Вы сказали это судью. отношение к физическому я слушаю лицу. Я и перевожу вам, что говорит судья. Так я не а понял, вы, что пожалуйста... вы сказали. Поэтому хочу уточнение. Это для у физического вас есть лица. Только, что судья у меня нет обязанности. Нету обязанности. Вы, меня, я я не ору. А, Вы меня просто не слышите? У меня вас. Вы. слышите. Мексике. В Англии. В Англии. В Англии. В Англии. В у вас земле, я не имеет права, физическое лицо или человек. уточните, пожалуйста. Судья Верика Северинцев, секретарь Верика Северинцев, секретарь вы прочитали предшествующие изъявления и там написано, о незаконном. Вы поддерживаете заявление об отводе судей.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 Леонид, бенефициар, бенефициар физического лица Леонид. Принкарии Думя-Вастро, дефорат, чевели, дирекузареж, до которого мы соберем. Здесь неточность вопроса. Вы поддерживаете Здесь неточность вопроса. Я не услышал то, что действительно там написано. Вы читайте, что там написано. От человека, мужчины, живорожденного, бенефициар физического лица Леонид. Что я неправильно сказал? Вас, да? Там за написано от лица отдали. человека. Аша, от человека. Я лица, не персона. Я время. являюсь человеком. Обращайтесь а, ко мне. Вас, Человек. Живой вас, мужчина, вас живорожденный. Вас у вас бумага есть. Там есть и автограф. Я здесь просто фиксирую ваши действия в отношении физического лица. Здесь я по воле творца. Кто-то из вас против? Раз вы неправильно не не читаете? Вы неправильно читаете? От вас поступило заявление. Сначала, вы сначала, там написано, кто это написал, да? Ну, там внизу да? есть, вот Вначале написано. Все правильно там написано. Еще раз говорю, там все правильно написано. У вас есть бумага. Я здесь для фиксации ваших действий только. Еще раз вам говорю. Поддерживаете заявление в отводе. Все написано. Я здесь только фиксирую действия а там написано если вы под нем отводе суди, суди, это, это вы... было представлено Пирали. вам вчера вчера да? а вы пришествующие изъявление прочитали там написано про, про, не про когда задаете вопрос, я хочу, чтобы вы уточнили, кому вы задаете этот вопрос. Вы меня втягиваете в морское право, в адмиралтейское право, в ринское право, в каноническое право. Сошлитесь на норму права и конкретно мне скажите, чтобы мне было понятно. Я вас слышу, но не понимаю. Что По какому есть? праву вы сейчас задаете мне вопросы? Я даже не знаю, кто вы. Решили, вы. В адресе, в вот. Это вопрос и физической персоне, да? Вопрос физической персоне, я хочу уточнить, вы, точнее, Судья, вы меня слышите? Вас я не провоцирую вас. Я не понимаю, судей. кому задам вопрос. Нет. Я вам русским языком вам перевожу. Так, я нет? вам нет? еще раз говорю. Это вопрос физическому лицу или человеку? заявление Я вам отвечу. Судьи ответите не мне. Поддерживайте заявление об батвода судей. Там бумаги все наверху. Пам, ясно, я вам я русским Просто фиксирует действия. Я вам русский не запечатлю. Так если вы мне вас что вы 100% извиняете, и <categária> в случае, если, Заявление о отводе судьи передано другому судье. Если оно будет отклонена, значит дело вернется обратно судье Северин Будет назначено заседание, Новая на дата котором новые да? даты рассмотрения. А что у меня вопрос заседания. есть. Что? Заседание считается закрытым. Все. Все, благодарствую вас. Будьте здоровы. И вам также здоровья. Она спрашивала несколько раз, вот читала типа моего волеизъявления, да, и говорила, что волеизъявление типа не от человека, а от э, персона. да. Она постоянно повторяла фамилию и имя. Я говорю, вы неправильно читаете. И в конце она прочитала на молдавском, действительно, что это, э, типа на русском, да, прочитала человек, мужчина, живорожденный, да, бенеф, бенефициар персоны, фамилия, отчество в конце. Она, так как сослалась на что-то, так как вот согласно такому-такому удовлетворяется отвод, и передается другому суде на рассмотрение отвод. В случае, если другой судья не найдет, типа, зацепок, чтобы она отошла, она дальше будет продолжать и это дело, и о дате заседания будет сообщено заранее, типа, мне. На этом она сказала, заседание закрыто. Я хотел задать вопрос, но она сказала, заседание закрыто, и все. Она сначала удовлетворила отвод, не нашла физическое лицо в зале, да? закрыла заседание, удовлетворила, а вот и закрыла заседание. Так что еще раз благодарствую тебе. Я твое видео слышал раньше, но не понимал его. И вот за день до суда я его наконец-то понял. Спасибо тебе, брат. Удачи.